Приходит мужик к урологу и говорит, «Доктор, я плохо писаю». «Доктор, ну как так? Вы же взрослый мужчина. Расскажите поподробнее, возможно, обильно, слабо, либо какие-то боли испытываете». «Доктор, я не могу вам объяснить, я могу только показать». «Да, конечно, вот, пожалуйста, возьмите уточку, сделайте это при мне». Снимает он штаны, берет утку и начинает поливать. Фонтан хлещет, доктор, так вытирается. «И давно это у вас?» Ой, доктор, давно, конечно, уже три месяца как. Ага, понял. Вот, возьмите рецептик. Доктор, слушайте, а у меня еще проблема-то со стулом. Знаете что? К терапевту вам. К терапевту. Всем приветики. Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Мне очень приятно, кто не подписан на мой канал подписывайся скорее. Хочу пожелать им, чтобы выходные прошли замечательно, чтобы все у вас было хорошо.